Предположим, что в магнитном поле с индукцией B расположен горизонтально прямоугольный контур, замкнутый на амперметр. Сторона АС может равномерно скользить по рельсам. При движении проводника в магнитном поле амперметр фиксирует ток. Попытаемся выяснить в чем причина этого явления. В металлическом проводнике положительные ионы колеблются около положения равновесия а свободные электроны двигаются хаотически. Если проводник начинает равномерно двигаться, то вместе с ним двигаются и электроны. На движущийся в магнитном поле электрон действует сила Лоренца, которая смещает электроны по проводнику вправо, что приводит к возникновению там избыточного отрицательного заряда. Тогда в левой части проводника возникает избыточный положительный заряд. Таким образом сила Лоренца совершила работу по разделению электрических зарядов внутри проводника, следовательно созданы условия для возникновения электрического тока в этой цепи. Именно этот ток и фиксирует амперметр.